Ура! Мы бежим сегодня в Питере. Привет, Питер. Привет мальчишки и девчонки. Сегодня тестируем питерскую трассу. Угу. Вот такой мешочек. Хочешь получить? Да, Заполняем подать. кету. А где переодеваться у вас? Да. Там дальше. Мальчик, а? Сейчас. Ну все, переодеваемся. А вы станьте бжить, да? А как вас зовут? Николай нас сегодня поведет, а я еще кто Нет? нет? нет. нет да, просто... тренер еще не поспел. Тренер не поспел, Мы ну, ладно. Мы уже заполним, детки? Сейчас заполним. Московское расписание я уже показывал, теперь смотрим расписание в Санкт-Петербурге. Тоже до 27 сентября, да? Да. Так что кто не успел, присоединяйтесь. Ран, клапы СПБ... Есть отдельная группа ВКонтакте. Все, до встречи на старте. Вообще готов. Сейчас надо разобраться с сейфом. Нажимаем на зеленую кнопку. Занято, да? Не, не, несколько раз. Да, Нет. Открыто, отлично. Теперь сюда запихиваем. Опа. Так, ты с коротким рукавом, дочь не замерзнешь? У меня это. Что? С собой. Ты берешь ее с собой, да? Теперь что? Теперь вводите код. Теперь Вы. вводим вход код. Пойдем. Куда? Вы не подглядываете? Нет. Вы можете подглядывать. Mm -hmm. Потом запомните, если я забуду. Идем. 1, 2, 3, 4. И зеленая. А что, она вообще не пищит? Так, mm -hmm. мне попала бракованная. Ладно, пошли следуйте. О, вот сюда нужно. Пробуем еще раз. Загрузили. Закрыли. Так, вот да, теперь. Да. Зеленый. А ты ее открой, закрой. Все. Все. Отлично. Пробежки готовы. Вперед. О, питерские бегуны собираются. Всем привет так вот прям какой сегодня да да, да да да в питере мы бежим с адреса московский 193 это магазин adidas там сделаны раздевалочки хорошие и сейчас мы узнаем как у нас будет маршрут ну все побежали охет мне не разбираться тебя надо караулить я, если заблужусь, я найду Найдёшь? дорогу, когда не даду. Ну что, занятия будут в парке. Пойдем до парка. Ну давай, километра полтора, наверное, да? Суды, вроде... В общем, бежим мы с дочкой в Демиксах, которые в свое время были куплены вроде как кроссовки для непрофессионального бега. После забега в Москве понимаю, что и не беговые это кроссовки вовсе, а просто так ходильные. Хотите бегать, покупайте нормальное спортивное снаряжение. Ну а тебе как демиксы? Цензурных слов. нет цензурных слов да вот так вот одидайс нас скрипах что там асикс ну и кто еще что знает профессионально ну вот смотри москва и другие города как бежит питер бежать ножкам нелегко потому что обувка у них не та а в остальном все нормально вот мы как по кругу отбегаем да? вот как-то так и бежим. С погодки нам сегодня повезло. Дождя нет. Хотя накрапывал. Конечно, нет солнца. Оно бы не помешало. Вот оно. Сквозь светит еле-еле. Но зато нет жары. В общем, Самая такая беговая предосенняя погода. Вот, К переходу надо добежать до зеленого, а не успеем, уже машины пойдут. Где нас ждет парк. Благодаря светофору заработали маленький отдых. Девять, восемь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ну, отлично. Побежали. Ну, хорошо, если нам кнопочку нажали там впереди. Да. Вот мы пробежим быстро. Отлично. Ну вот, классно, забегаем в парк. Так, надо кого-то пропустить, того, кто знает. Вот придет ребятня бежит, но она не из нашего профсоюза. Просто здоровые детишки. А, ну вот поворот хорошо, то я думал, нам до самого конца. Ч-то не верил с мне, что если мы до туда добежим и сделаем кружок, то это будет 3 километра. На все пять тянет. Ай, собачки хорошие какие. Нам хващат машут хвостом приветливо. Жарко? Ага. не знал, что тут озеро есть? А, нет, знал. Мы же С той стороны. С той к нему. стороны стороны, мы к нему подъезжали вообще по парку по парку классно бегать лучше чем по городским улицам не чувствуется запах машин то есть там он не чувствуется а здесь понимаешь что он там чувствуется это здорово бежим и идем бежим О, тут еще и рыбаки водятся в этом алтаре. Ну вот, что могу сказать. В Москве темпы синее. Я вот только-только начал примерно потеть. И уже хочется бежать быстрее. Но сегодня не могу, дочку увел. Она ещё не подготовлена. Так что бежим не спеша. Давай Чуть спокойненько, ловимся. давай, да. Так, ну вот у нас пауза. Дочка решила, что для первого раза великоватая нагрузка, ну ты же не бегала, да? Когда ты с легкой атлетикой занималась? Сколько лет назад? Года три. Года три. Поэтому, если хочешь быть в форме, тренируйся постоянно. А мне эта пробежка очень даже легко дается, потому что, как я уже говорил, Москва бежит быстрее, ну там все быстрее. Наши метро А мы будем потом потихонечку отгонять группу лидеров Ну, вот типа мы отстающие Но мы, как говорил Йохан Эрнст, не сдаемся И не откладываем удачу до следующего раза Мы бежим? Да! Мы бежим И, собственно говоря, не так сильно мы отстали Вон там наши бегуны впереди так, приблизим чуть-чуть. Наверное, будет плохо видно. Вот такое у нас бодрое субботнее утро. Ну, после этой пробежки меня точно не будет собачьего языка на плече в конце пробежки потому что очень легко все мне удалось хотя впереди нас ждет разминка посмотрим как она пройдет несмотря на то что мы думали что мы последний нас недавно обогнали да это стимул не дадим занять себе последнее место В общем, там была жесткая уже, разминочка уже там Подъемы, спуски. Подъем на двухэтажное здание спуски вообще. Ну вот, добежали. Но новенькая у нас беговая разминка с подскоками. В общем, мы как. Кенгуру тут прыгаем, ну что могу сказать, прикольно, ты что перестал прыгать, а, уже все назад пошли, обратно возвращаемся легким бегом. Вот это упражнение мне очень понравилось, это вообще круто, попрыгать как в детстве. Возвращаемся. Бег с высоким подниманием бедра. В Москве мы это делаем на месте. И не знаю даже, что лучше, но так прикольнее. Вот так вот бегу, бегу, бегу, бегу. Фух. Парафонца. с такой разминкой вот ускорение скорее. чувствую себя просто Закись азота машины добавляет, да? Да, да чтобы быстро бежать я все записываю, я все записываю и да на видео на видео будет в группе вконтакте и я выложу туда же продублирую по москве я снимал и в москве бегаю а, ничего себе вот о, у меня появится еще пара лайков и подписчиков на моем канале в ютубе. Много подписчиков. А, а вот это упражнение очень нравится. Представные шаги. С детства помню. Так классно. Любил очень. Пока кайфово. Я люблю боковую разбинку. Вот как это делают мастера. И обратно трус стоит. Все, в другую сторону. Теперь в другую сторону. А, ага, другой ногой. Что тоже надо тренировать? Нога тренируйся. Перед тобой стоят великие дела. Да, надо а еще а раз. Это будет тяжелое испытание для мозга. Вот, вот, И на одну... В общем, я не понимаю, как это сделать, пробегу, как получится. Девушек запустили первыми, потому что они делают лучше всех. А на втором упражнении меня запустили с девушками. Это значит, что я делал не лучше всех, но лучше всех парней. Это приятно, на самом деле. А, им на упражнение многим дали. Я понял. А я, значит, с прошел тренировки в Москве. Даром прошли. техники, единоборства единоборства, которые развивались там тысячи лет они okay. уже накопили колоссальные ну, теоретическую массу они раскладывают каждое движение на составляющие то есть, если ты эти составляющие все как-то освоил идеально, то у тебя движение само полночность то же самое, с пеказовым упражнением что мы тренируем на высокопринговой бедра мы тренируем пронос э, ну, вот, вынос бедра вперед Вынос бедро вперед, постановка подсветки. Постанов, постанов. Что мы тренируем на, э, на метастропе? Мы тренируем отталкивание. Как мы должны идеально землиться на переднюю часть стопы, и пронести и оттолкнуть по сторону. Поэтому после каждого вот этого упражнения я стараюсь давать, чтобы плавно перешли, есть, конечно, почувствовали именно этот элемент, чтобы использовать защитить. Побежал вот метровый круг Нет, пятерчики вот я видел прыгают Твощенькие отжимаются А От... От... От трощенькие побежали четыреста метров Ну, побежали Три раза надо так Какие-то большие четыреста метров То ли я темп слишком быстро взял В общем, группа лидеров Второй, но очень далеко отстающий Сзади девчонки дышат след о, еще вокруг таких Питерская погода, как всегда, радует. Берегу последний круг 400 метров. Душ не заказывали. Или заказывали, но попозже. В общем, дождик. А мы не сдаемся. Беги, Питер, беги. Андрея, мне хочется поблагодарить. Андрей обнимусь Потому что мне Андрею да сейчас очень, очень понравилась беговая разминка. Я в Москве побегал. И, вот. Но там статические упражнения, пробежали упражнения. Вот беговая мне очень понравилась, очень хорошо. Так, да. Я ну. ну вот, мы с победой возвращаемся домой. То есть магазин Одесса переодеваться. Пробежка прошла. Нас охладил легкий дождик. Все заряженные энергии не могут стоять, прыгают. Ждут старта. Не, мы так не побежим. На нажимали. Наверное, нажимали. Ну вот, мы добежали до ранбазы Adidas. Московский 193 Санкт-Петербург. Момент. Мы наклеили кроссовок. Девять. Дочь, а теперь твой кроссовок давай наклеим тоже на нашу. Хорошо. И наступает волнительный момент. 10 кроссовок. Мы сделали это. Йо! Ура. Сейчас мы меняем нашу драгоценную карточку на суперфутболку. Спешу вас загорчить, футболок не успели напечатать. Да вы что, так Понятно, не бывает? Да. Что, в Москве менять? Праздник, у нас есть две мужские, только две мужские. Размерами они у нас... Так что вам? Опа! Ну вот, посмотрю на себя. Закончилась пробежка в Санкт-Петербурге, что мне понравилось. Но ну, там в Москве я бегаю по улицам, не по стадионам. И, соответственно, здесь есть раздевалочки. Я думаю, что на базах Adidas в Москве они тоже есть. Камера хранения. Очень удобно. Бегали мы в парке, это было здорово. Я получил огромное удовольствие сегодня от беговой нагрузки. Закрыл карточку на 10 кроссовок. Теперь осталось только получить футбол. К сожалению, оказалось, что моих размеров здесь нет. Так что футболку получу в Москве. Москва, держись, Питер бежит.